Разбойник. Пача, Да? Опять на Не, я поставил этот, то, что ты мне дал, FlatFly. Ну теперь скажи, зря я его купил или нет? Нет, не зря. Ой. На, держи тогда, помогай. Тут сложная операция будет, офтальмологическая. Так, глазик нужно сохранить. Оп. Клим, молодец. И что, прям так тих, ударил, да? Ну хорошо тогда. Бодренько. Flatfly. Это джекл? Да, джекал. Да. Джекл флетфлай. Ну такой. Тараночный. Ну, мы это отпускаем. Ну, конечно. О, глазик чуть воспалился у него, но... Знаешь, да, я когда выбирал, шон. понял, я вот специально этот цвет взял. Этот цвет, когда солнце светит. Этот цвет, я считаю, что его надо ставить... Ну, ты же видишь, светит. я тоже golden black не взял, я да. взял именно, именно этот. Этот цвет, это когда светит солнце. Номер три. Есть? Да? Прикинь, а вот же ну да, они тут. Да, да. Братишки. Слушай, это не окунь, по-моему, а не окунь. Что там? Окунь, окунь. Извиняюсь. Смотри, вот это вот окунь. В Чего? Ее тоже. У меня тоже есть. Где-де-де. Где? Два на попер? Да. Да. Раз это жеточная Как там делают? Так подымая, да? Так? Не, ну это вообще большой. Красавчик. Да, ну, мой, блядь, опа, опа. Нет, это не крупный Да, да не это вообще. Да. Bass Pro Shops, да, это как да. называется? Да, да, да. Смотри, ну он так вообще хорошо взял. Это маленький. Да вообще это же меньше ладошки. Да, блин, круто! В очках вообще видно, как он... Забираю, вижу, забираю. Я видно было, как атаковал, да? Вообще прям под берегом атаковал. Привет, с вами Киевское море. Мы сегодня были утром на рыбалке, поймали окуней, маленьких отпускали, которых побольше взяли, для того, чтобы показать, как мы чистим окуня. Сейчас покажем непосредственно этот весь процесс. Так, берем окуня головой к себе, то есть верхним плавником вверх, головой к себе. Берем маленький вот, жесткий нож, коротенькое лезвие. То есть он нам нужен только для того, чтобы загнать под шкуру. И вот вдоль верхнего плавника, с одной стороны, скажем так, обойти плавник. И с другой стороны поддеть под шкуру. И вот так вокруг верхнего плавничка аккуратненько шкуру до конца то есть с одной и с другой стороны переворачиваем верстие сунули нож и вокруг плавника до того нижнего то же самое делаем с одной стороны с другой стороны потом берем всовываем и вспариваем до аловы потом берем вокруг жаберных крышек надрезаем переворачиваем так же самое Дорезаем вокруг шаберных крышек. крышек Получается, здесь вот здесь уже, уже оно само поддевается. То есть у него шкура достаточно легко отклеивается от мяса. У семейства окуневых, кстати, судак принадлежит к семейству окуневых. Чтобы... То же самое можно проделывать судаком. Я часто так делаю с судаком. То есть щуку так нельзя сделать. Кто не пробовал, ничего не говорил. Щука так не получится. У него шкура не отстает от мяса. Будет куски мяса на шкуре оставаться. Просто берем, тянем эту шкуру до хвоста и получается шкура здесь кусочек мяса есть я сейчас покажу как мы его снимем с этой шкурки и здесь также самое берем тянем просто тянем за мы не до конца разрезали все тянем это и все потом по любую сторону по часовой противочасовой крутим и получается все потроха все кишки все остается вместе с головой здесь голая будет тушка вот этот плавник, который мы обходили, когда просто берем ножом, тянем на себя, и оно вылазит. Можно руками, можно ножиком. Верхний плавник так же самым. берем, тянем он очень красиво, вот так, скажем, легко. Все, получается такая тушка. Хвост отрезаем. И получается вот такая тушка. Можно и плавник этот пузырь вытащить. Все, готово. Вот это мясо, которое осталось вот здесь, Узенький нож берем, филировочный, любой нож, и просто так потянуть вдоль шкурки. И красиво вот это, очень вкусная, кстати, штука. Берем, раз, и вот это. Все готово, окунь почищен. Сейчас будем чистить окуня, грубо говоря, на время. Сейчас будем засекать, я буду говорить старт. Интересно, сколько времени мы потратим на чистку одного окуня. То есть, скажем, в полевых условиях, если, скажем, надо почистить окуня, много там, наловили окуня, надо покушать, этот и не играться с ним, а быстро почистить. Накормить лагерь, так сказать. Да, все, на старт, внимание, марш! елки как, как назло секунды так ну, тушка за минуту 3 секунды но ну, еще есть вот это что надо срезать это самое вкуснятина как говорит мой один друг самый цинус ну все, готово. Минута 20 секунд.